Знаешь что, собака, мне плевать, потому что кто я? Я, во-первых, неллил, а во-вторых, я пёрпл блю, который... Ах, мать моя, святая травушка, вертел все на огромном... Ую. А теперь давайте вот сюда пройду. Прикиньте! И снова хаешки и котятушки, с вами Неллиал, и это игра СВЕТ. Сознание. Так, у нас открылась глава 4, начинаем. Так, утрата. Посторонний вход запрещен. Ну что ж, допустим, мы посторонние или мы не посторонние, да пофиг, мы все равно туда войдем. Вот чует моя жопа, что-то там такое будет. Темно, как у негров в попке. Снова. А, управление, я что с тобой стало? Кружится там кусок металла. Так, стопендра, тут какая-то записка. Слышали, да? Стоп, свет, по Вау, вот это звуки еще были. Я надеюсь, меня никто не убьет, пока это будет читать. В информации, которую я добыла, было сказано, что небольшая часть вакцины была отправлена в С. Что такое ЧАЭС? Окей. Какая-то электростанция. Что пройти испытания на людях? Осталось меньше 18 часов, после чего вакцины начнут действовать. И последствия будут непоправимы. Надо добраться быстрее до передатчика и сообщить, что может произойти катастрофа. Надеюсь, у меня это получится. Мне не хватит сил и духа пройти все это. Сказал наш Сергеев. А я тебе скажу: все хватит, потому что я с тобой, потому что я тобой управляю. А, управление какое-то ужасное стало. А! Окей. Стоп. Стой у нас тут еще записка? Вырубай свет! В военном городке я. я я я, я, я головка от Хурмы. Нашел еле живую девочку. Окей. Okay. Она пряталась под кроватью. Ребенок был очень напуган и постоянно плакал. Я взяла ее с собой. Но мне не давал покоя ее взгляд. Глаза ее были как будто пустыми и одновременно злыми. Ну что, это нормально, она такой пережила, блин. И мне было сильно не по себе. Чтобы не рисковать ее жизнью, я оборудовал ей комнату в технических коридорах. Как только я выполню свою миссию, я вернусь за ней. Ну что ж, отлично, нам нужно будет найти еще одну девчулю. Так, а ба ба Отлично, вот все. Так, что-то такое? А -а -а, это... Почему там свет вообще? Почему он светится? ⁇ -перной карды-балет! Что с управлением? Ви, классно! Но меня полетела о еще записка если я не выживу ну чё и не смогу вернуться за девочкой Я не смогу вернуться за девочкой тому кто-то прочтет вход в те коридоры закрыт кодовой дверью чтобы ее открыть надо активировать терминал на первом уровне холла после чего станут активны терминал на третьем уровне один из них откроет вам путь другой закроет навеки глаза залив их красной кровью Правда? Тут что, еще и ловушки есть? Допустим. у Голожопик! Так, а где это? а бара Где первый уровень? А, я на первом, да? Ну что ж, допустим. Давайте сейчас смотримся. Вот. А, еще один голожопик. Там их два. Ага, я вижу терминалы. А как туда попасть? Ладно, давайте так немножко обойдем еще. Ух ты! Что? Почему все летает и голожопики не реагируют? Так, это... Пара -пара -пам. Я пока что терминал не вижу. Где терминал? Что с... Сто... А, вон терминал, смотрите. Спасибо, управление. Это такое говняное, что ты подсказала мне, где находится терминал. А эта хрень активируется. Тут тоже все закрыто. Голожопика. Я вижу лесенку, понятно. Так, теперь мне надо как-то, наверное, пройти... А, вот тоже лесенка. Так, знаете, у меня есть такая маленькая идейка. А что, если я спрыгну прямо к терминалу вон стой той хреномантии? Ладно, давайте вот так вот я прыгну. А, дойду тихонько к терминалу. Надеюсь, он меня не убьет сейчас. Да господи! Все, он это, он открылся. Ну не открылся, а начал работать. Теперь мне надо пройти мимо вот этого голожопика как-нибудь до да незамеченной. Я знаю, что он меня сейчас ударит, мне на этот глубоко насрать, сами знаете, он меня ранил. Знаешь что, собака, мне плевать, потому что кто я? Я, во-первых, неллил, а во-вторых, я Purple Blue, который, ах, мать моя, святая травушка, вертел все на огромном... Ха-ха-ха, которого у него нет. Два терминала, значит, да? Обычно по статистике все идут направо, поэтому давайте пойдем налево. О, вот, смотрите, тут какой-то вот терминал есть. Итак. Что? Ого-го-го, ого, вы видели? А как он там появился? Вы погибли, идите аккуратнее. В смысле идите аккуратнее? Я наоборот, пипец какая аккуратная. Вы не понимаете, что ли? Ха -ха -ха. Погодите, а я поняла. Это была ловушка. Ну, в любом случае, мы наконец-то с вами погибли. Дождь из месячных! Фу! Ой, ужас. Видите, он меня снова ранил. Вася? Вы слышали, он зовут Васю. Котятки, не знаю почему, но компик у меня вырубился. Я так потрогала его, кажется, он перегрелся. Ну ладно, я на кое-что сделала, поэтому теперь все нормально. Но мне надо заново это проходить. Не хочу! Конечно, конечно, это нас очень напугал. Месячные тоже. Это ж прям писец как страшно. Ух ты, у меня управление нормализовалось. Ну, относительно. Угу. Это страшно. Это писец, как страшно. Да-да-да-да-да. Блин, если бы я знала, как проходить это, смотрите, мы уже буквально через полторы минуты. Оказались на нужном месте, и благо ничего не меняется. Я подумала, эта записка висит. Ладно, давайте я прыгну. И.. А. А! Дверь закрылась. Вы, гляди, гляди. Прикольно. Я, душу, ты тварь! Я заберу из тебя душу, ты жалкая тварь. Вау! Вы погибли? Вы это слышали, да? Я заберу из тебя душу, ты жалко тварь. Знаете, что мне это напоминает? Завещи мертвецы. Только там я заберу твою душу. Я заберу твою душу. Охренеть! А что, если это девочка? Я из тебя душу, ты жалкая, тварь. Просто идем. Что это? Где я? У меня сейчас вырубится бедный мой фонарик. И мы все еще живы! Охренеть! Я вырву из тебя душу, ты жалкая тварь! Кто это сказал? Давайте я начну еще раз главу четвертую. Возможно, я вырежу для вас этот момент и я покажу, кто нас убил, если, конечно, мы это видим. Теперь оборачиваемся. Стою Все что ли? Только он нападает на нас Всего-то ты? А если я сделаю вот так? Классно Он даже в таком случае Вот Окей, а где девочка? Еще раз я-то, блин, думала, что это мне девочка убила, а это гуманоид, оказывается, прошел сквозь дверьку. А теперь давайте вот сюда пройду. Прикиньте! Прикиньте, кто тут у нас оказывается. Так, у нас появилась записка. тили тилибум загорелся кошкин дом. тили тилибум загорелся кошкин дом. Мама, я тебя слышу. И папу тоже. Я уже не боюсь. И мне не страшно. Дядя, который меня сюда привел, ушел что-то искать. Да, мама, я найду дядю. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду его искать. Охренеть. Вы видели эту девочку? Это же, блин, из какой-то игры. Ну, просто фонарить! И вот он в этом месте ее держал. А что, если в следующий раз там будет эта девочка? Ну, все. Оглядываясь назад, вы, наверное, понимаете, что тут ужас, произошедший здесь и стоит неизгладимый отпечаток и в вашем сознании. Ух, возврат. Охренеть! Наверняка эта девочка где-нибудь там еще встретится. Хотя, блин, ее так поставили и даже ничего не сделали. И она просто исчезла. Просто испарилась. Мы к ней подошли, а она испарилась. Знаете, чего я больше всего вот так вот прям не понимаю? Ну ладно, котятки, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим всем лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на канал Zarex Pro. И всем пока, котятки!